Всем привет! Меня зовут Вадим Каченко. Вы находитесь на канале Изи Миллион. Сегодня я хочу познакомить вас с проектом, по май... с проектом по майнингу. Наверняка у людей, которые уже участвовали в подобных проектах и зашли в них не на излете, в таких как Coin Интеллект, что там еще, и Иабот, скрипт Ц. Сейчас они уже все перестали платить, но они несколько месяцев исправно платили и давали возможность людям заработать. Сейчас в интернете не хватает таких проектов простых, надежных и дающих заработать людям. Но по моему мнению, это вот как раз такой проект из серии простых и надежных, и многофункциональных. Называется проект CLDmine.com. CLD, CLD это сокращение от Cloud. Cloudmine.com или CLD майн не знаю как лучше называть его selld майн наверное так лучше правильно как написано это облачный майнинг в котором имеется возможность помимо вкладывания можно начать бесплатно постепенно раскачивая свой аккаунт и начиная зарабатывать но ну, естественно для того чтобы получать все-таки более ощутимую более быструю прибыль лучше немножко вложиться майнинг в этом проекте дает примерно 1% прибыли в день, то есть окупаемость 3 с небольшим месяца. Хотя тут пишут до полутора процентов, но это я не знаю, может быть зависит от количества инвестиций. Проект молодой, он запустился, так, давайте новости посмотрим, в октябре. 22 октября запустился, и Кока ноябрь полтора месяца он работает без сбоев, что самое интересное. Часто у нас очень Достают вот эти вот всякие дос атаки, переезды на серверы, улучшения якобы это очень напрягает, потому что задерживаются выплаты, вообще сайт бывает недоступен. И как правило, это в конечном итоге приводит к краху проектов к скаму. Что же нам предлагает облачный майнинг ком Как я уже говорил, до полутора процентов в день на инвестициях, но реально меньше, конечно, все-таки там, ну ладно, от, от 1 до полутора процентов. Также за регистрацию вы бесплатно получаете полторы тысячи доджей, которые вы можете обменять на мощности, чтобы майнить валюту, которую вы выберете. Ну раньше они, по-моему, сразу мощности давали, или сейчас они мощности дают. Я регистрировался где-то с месяц назад. Мне мощности сразу дали. Я там еще докинулся немножко, Ну, вот сейчас понемножку раскачиваю аккаунт. Кстати, сегодня я тоже хочу еще немного показать как раз, как депозит сделать, но и увеличить, соответственно, свои мощности. Как зарегистрироваться, давайте посмотрим. Нажимаем «Регистрация». Все стандартно. Логин, email, пароль. Подтверждаете пароль. Пин-код придумываете. Подтверждаете пин-код, вводите капчу вот с этого рисунка, вот, нажимаете зарегистрироваться. Я уже зарегистрирован, поэтому я войду в свой аккаунт. А, ну вам на почту письмо придет, поэтому email пишите рабочий. Там вы должны будете активировать аккаунт. Так, давайте зайдем в мой аккаунт. Вот такой вот незамысловатый, но многофункциональный личный кабинет. Сайт предоставляет нам возможность майнить следующие виды валют. Во-первых, криптовалюты биткоины, лайткоины и доги коины. А также можно майнить доллары. И что интересно и необычно довольно, можно вебмайни доллары майнить. Вот это вот нижняя валюта CLD Cloud это как раз вот облако. Это мощности. Цена одного вот этого клоуда, сидел Клоуда, 68 центов. вот Для того, чтобы начать майнить какую-либо валюту, вы нажимаете на майнить. И начинается процесс. Давайте. Я нажму на доллары и побежали, вот видите, циферки. Ну, я переключу пока. Итак, после регистрации у вас в кабинете появится, я не знаю, либо сразу здесь вот появится мощности, либо, как написано, DoggyCoin будут 1500. Для того, чтобы их обменять на мощности, если там будут DoggyCoin, мы переходим в обмен на мощности CLD, выбираем кошелек, допустим, Dogecoin. У меня там 230 есть до биткоинов. И меняем на мощность. Нажимаем обмен. Обмен успешно произведен. Вот я 0.046 мощностей купил. Теперь переходим в майнинг обратно. Итак, здесь у нас по нулям стало. Здесь прибавилось. Давайте пройдемся по меню сайта. Потом вернемся к нашему кабинету. Здесь можно приблизительно посчитать калькулятор дохода при, при ваших вложениях когда вы отобьете и сколько будете зарабатывать берем допустим 10 долларов 10 долларов берем и смотрим что получается за день вы будете 11 центов зарабатывать, либо 1,13%. А, да, тут процент плавающий, поэтому может и один процент, может 1,5% полтора быть. На сегодня это 1,13%. За неделю вы заработаете почти 80 центов, за месяц у вас будет 3,40 или почти 34% от вложенных. Через 3 месяца вы уже отобьете свой депозит и начнете зарабатывать. Нормальный среднесрочный проект такой. Так, а если, допустим, биткоины мы сейчас уложим. Допустим, 1 миллион сатоши. Так, 10700 сатошей в день, в неделю 75 тысяч сатоши. В месяц двадцать тысяч сатошей за три месяца примерно. Тут, тут побольше 3 месяца видите доход в день получается 1 0 7 1,7 процента меньше чем вот, кстати можно выбрать тут получается lightcoin 1 0 6 долгий коин 0 83 вообще процента в день то есть на сегодняшний день лучше всего вкладывать или свой майни доллары или обычные доллары так статистика скорости майнинга ну тут График из И но из она все тут не понять. Ну вот, допустим, что мы можем выбрать, выделить. Нет, выделить нельзя. Зелененькая OSD, вот, то есть получается, скачет. А, допустим. Это в течение дня у нас получается. С утра мы 1.18% было. Сейчас допустим 1.24%. Сейчас 1.13 стало. То есть тоже все тут зависит. Каждые 20 минут обновляется статистика, поэтому курс может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. Статистика по самому сайту. о, хорошо. 67 800 пользователей, которые заработали уже 157 тысяч. Вот, смотрите. За последний месяц, допустим, тут ноябрьская с 16 ноября за последний месяц по сегодняшний день, по 16 декабря, количество пользователей только растет. За месяц оно уже выросло более чем на 50%, где-то к 60% приближается. Все ровно, без всплесков и провалов. Провалов не может быть у пользователя без всплесков. То есть это косвенно говорит о стабильности проекта. Что еще интересно? О том, следят ли за проектом администрация и вообще не забросила ли проект, можно судить по новостям. Здесь в новостях фактически ежедневно публикуются какие-то новости, что радует. Ну, Вопросы-ответы. Что такое СЛД, как начать? Регистрируемся и получаем. Как долго. Ну, сами почитайте. Поддержка. Можно создать запрос. И у меня вопросов не возникало, поэтому я как бы не задавал вопрос. Также тут присутствует чат русскоязычный. А, ну в русскоязычной версии русскоязычный, соответственно, чат. Живой чат. Тоже можно отслеживать все, все настроения, так сказать, пользователей. Можно выбрать язык. Тут вот сказано, что в английской версии, в новостях сказано, в английской версии с сайта появилась инструкция по внесению средств через систему PayPal. Сами понимаете, это уже о многом говорит. Давайте перейдем в английскую версию сайта. Да, появилась. Тут каких-либо изменений нет. Вау, давайте посмотрим депозит. Да, PayPal есть. Так, итак, давайте быстренько мы по меню, по меню пробежались, по меню сайта. Давайте посмотрим, что у нас есть в личном кабинете. Так, валюты. Мы посмотрели, какие майниться можно. Далее, это вот кнопка майнинг. Обмен мощностей я показал. Выбираете. Это если вы хотите обменять какую-то валюту на майнинг у вас, а обратно на мощности. Далее финансы, кошельки для пополнения и проверка счетов. Выбирайте кошелек какой-то. Тут можно биткоины, лайткоины, дочь коины, перфект мани, пейер, вебмани, доллары, яндекс, деньги, киви, прива двадцать четыре, Сбербанк, Втб двадцать Виза и Мастеркард. Допустим, биткоины. Минимальный депозит двадцать тысяч. Копируйте кошелек, далее оплачиваете с вашего, не знаю где у вас там, блокчейн или на эксмо, я с эксмо буду оплачивать. Но на эксмо там, по-моему, минимальная операция 1 миллион сатош. Так далее, пробежимся. Лайткоин 000. Так, это получается 200 тысяч лайткоинов, минималка. Создать кошелек для пополнения. Так, тут еще точно, это надо посмотреть, так, так, так, профиль. Перед тем, как пополнять свой, выполнить депозит, вы должны будете указать какой-то кошелек, с которого вы, у вас будет приходить. А, создать, то есть не так. Перед тем, как делать депозит в криптовалюте, вы должны создать на сайте свой кошелек, на который будет переведен этот депозит со стороннего кошелька. Ну вот у меня биткоин уже создан, он. Лайткоин не создан. Давайте посмотрим, как сделать. Кнопочка. Создать кошелек для пополнения. Нажимаем на нее. Генерируется, создается кошелек. Это ваш кошелек, но это кошелек на этом сайте. Все. Доджкоин у меня создан, минималка 50 доджей. Perfect Money. Минимально 10 центов. Payers тоже 10 центов. WebMoney, Web Money. тут э, через обменник все это. Почитаете, что тут написано. Вот обменник vm2bts.org. Копируйте кошелек, переходите на сайт. В, э, переходите на сайт, вводите сумму. Жмете далее, следуйте инструкциям. Яндекс деньги тоже через... Так, 300 рублей минималка через Яндекс деньги тоже через обменник. Так, Киви, скорее всего, тоже через обменник, да. 700 рублей минималка. Приват через обменник. Примерно 115 гривен минималка. Сбербанк минималка 500 рублей через обменник. ВТБ 24 минималка 500 рублей тоже через обменник. Виза и Мастеркард минимальная сумма для обмена. 1000 на этом обменнике. Ну, тут обменники вот указаны, они разные. Так, дальше давайте посмотрим. Баланс на счетах у нас. Последние операции тут идут. Ежедневные бонусы даются по 10... А, я думаю, откуда у меня 230 долларов этих набралось. Ежедневно тут сайт дает по 10 доджей в качестве бонуса. Неплохо, неплохо. Далее. Потому что баланс в счетах, история операций. Все операции, обмен, вывод, средств. Пополнение, реф, отчисление, конкурс. Далее вывод. Минималка для вывода, для перфекта и поэра 70 центов для биткоин кошелька 350 сатошей. Ну, другие посмотрите. Выберите валюту. У меня ничего нету, да? Валюта. Ну, не выводить пока не на что. Вот пин-код. Для чего нужен был пин-код? Чтобы ввести, и вывести. ввести его и вывести средства. Комиссия взымается с перфекта e С криптовалюты, не, с криптокошельков не взымается. Комиссия зато с вебмани долларов 4%. Если с перфекта E-Pair 2, то с money долларов 4%. Далее информация о партнерской программе 12% от покупки рефералом а со 100 рефералов начиная 15 процентов вы будете получать это тоже хорошее дополнение кто у кого есть способности приглашать очень хороший дополнительный доход тогда ваши деньги еще быстрее купятся так далее профиль ну, тут можно его заполнить дальше я еще пока этим не занимался поддержка список запросов отправить запрос. Ну вот в принципе и все. Уже много времени. Хорошо, тогда депозит я сделаю. Сейчас отдельное видео сниму и покажу, как все это проходит. Всем удачи! Ссылка, чтобы посмотреть сайт вживую и зарегистрироваться, если вы заинтересовались этим майнингом будет внизу также не забывайте что бизнес в интернете это высокорискованный бизнес то есть это своеобразная плата за то что вы участвуете в высокодоходном бизнесе вы подвергаетесь высоким рискам в любой момент любой сайт любой проект может закрыться и не выплатить вам не то что ваши вашим а даже ваших денег то есть вы можете либо хорошо заработать, либо все потерять. Участвуйте в проектах только свободными деньгами. Деньгами, которые не отразятся существенным образом на...